Вот, и как-то один тренинг проходил, я его убрал. у тебя, получается, еще с тех времен. Да, с тех времен. Я знаю, получ... ну, на живое мне по... как-то не получалось попасть, все до сих пор. Слушай, Может, ну, если в тебе, этом... Если в, в этом году возможности на выпадут... но есть возможность попасть на онлайн, и есть какая-то мотивация, ну, хоть так, ну, ты же в любом случае что-то оттуда почерпал. Ну, да, я как бы стараюсь, и какие-то возможности вот все стараюсь, в общем, использовать. И вот как раз-таки в одном из этих тренингов ты как раз-таки говорил про программу рода, и я задумался об этом сильно. Получается так, ты достигаешь какой-то точки, и вроде бы думаешь, ну, вот этот комфорт какого-то, ты понимаешь, что вроде бы вот все круто именно так, как я и хотел, но не чувствуешь внутри, и чувствуешь, как будто вот тебя осуждают именно с точки зрения. Ты как раз-таки рассказал про... про... Программу вот эту рода, я подумал. Нет, а ты можешь конкретно, прям на примере чего-то более конкретно То ты говоришь, у меня что-то получилось, но я не получил от этого радости. Ну, например, в плане финансов, да, я, например, за какой-то промежуток времени заработал такую-то сумму большую для меня, которая была целью, да, ну, которая я никогда не зарабатывал. Вот и вроде бы как бы это круто с одной стороны но с другой стороны тебя все равно как будто осуждают, вот именно с точки зрения... Нет, то слышь, как будто осуждают, голоса в твоей голове, что ли, ну, как бы... Сколько? Ну нет, нет. Давай прям как есть, то есть, смотри, давай так, ты хоть немножко порадовался, хотя бы несколько минут тому, что заработал. Не минут, а это было даже месяц. О, так, супер, смотри, супер. А ты предполагал, что ты теперь будешь всю жизнь ходить и вот так вот... <смех> улыбаться. Правильно я понимаю? Ну, то есть, да. Это к вопросу о том, что иногда люди себе наговаривают про какие-то программы рода. Есть, человек такое существо, что он вечно как бы не особо всем доволен. Ну, то есть какое-то время он доволен, потом ему начинает хотеться чего-то еще. Потом еще. То есть, поэтому то, что это я так пока на минутку тебя перебью. То, что У -у -у. ты порадовался этой сумме месяц, а потом как бы перестал ей радоваться, да? Это абсолютно У -у -у. нормальная история. Вот когда этот месяц прошел, я уже начал задумываться, мне вот родители начали говорить. Ну, сначала, естественно, все были, типа, о, да, круто, круто. А потом как-то я сам расслабился, ну, как-то это думаю, ну, все, типа, я уже сделал то, что хотел, дальше уже не надо. И вот, и начинается вот это со стороны, там, например, предков, типа, ой, да, ну, типа, в итоге все равно все так же и будет. То есть все твои вот эти результаты, они все это временно, все это хрень, и тебе как-то что-то делать, делать, вообще мотивация пропадает. То есть вот это какое-то непонятное. Особенно... Правильно мы поняли, что тебе не нравится, что на тебя давят в плане да. того, что ну, вместо того, чтобы подбодрить тебя наоборот, как бы твои достижения да. принижаются. Правильно мы поняли? Да, да, да. да. А ты вот думал это, я... вообще, почему так происходит? Ну, блин, не Это знаю, же от родителей, да, конечно. ты говоришь? Ну да. Как Но бы если левые, смотри, там люди какие-то были, почек, а вот... На будущее, как бы, ну, это твое дело. Ну, ты просто говоришь предки, угу. ну, как по мне, это не очень уважительно отзываться так о своих родителях. Но ты все-таки не совсем маленький, чтобы это... Со... Молодежь там какая-нибудь 14-летняя, да, еще, которая в голове пусто, могут так выражаться. Но я считаю, что о родителях так выражаться вообще нельзя. Но это как бы мое мнение. Ты услышал, хочешь, как хочешь, так и делаешь. Это первое. Да, да. А ты задумывался, почему они так делают? У тебя? Ну, это получается, что они настолько тебя да, не да. любят, получается, так? Ну я думаю, мож... ну я естественно в себе сначала проблемы искал. То есть, может быть, я вот действительно как-то постоянно, ну, не дотягиваю до каких-то штук то ожиданий правда. Да. А чем тебя дотягивать до да, чистого ожидания? Ну, сейчас тигр закончишь, тогда. А, просто момент какой, то есть ты говоришь, они после этого вроде порадовались, а потом стали тебе выговаривать такие вещи, ну, ты вроде как неудачник, или как там писал. Ну, да, да, да. А ты не думаешь, что может быть, конечно, это крайне такой корявый, но какой-то, как они думают, метод, чтобы заставить тебя опять что-нибудь, чтобы ты зашевелился. Да, да, вот именно я думал об этом как раз-таки, это первая сейчас приходить. версия. Это я а просто вторая это, версия. Это просто мы, мы, да, мы просто пытаемся, так как сказать, подбирать версию. Потому вторая что версия. они мне сами так и говорят. Может быть, потому что. Ты сам как бы порадовался, а потом ты сам начал транслировать то, что, блин, ничего, типа, ну вот я получил, а дальше. То есть ты сам начал как бы озвучивать, что ты перестал этому радоваться и там грустить. И они как бы на этой же волне сначала порадовались вместе с тобой, потом, когда увидели, что ты задрачился, они такие тоже начали вот так себя вести. Это вторая версия. как бы. Mm -hmm. Ты считаешь, тигран, что они могли так его подбодрить? Да, может. Но тогда надо нет, смотри, дословно нет. выяснять, что есть, они говорят. Есть элементарная, как бы такая вещь, что. Ты уверен, в том, что ну, действительно, ну, это твои родители как бы очень хотели бы, чтобы у тебя все было хорошо. Да, уверен. Ты в этом на сто уверен, уверен да? уверен, да. Ну, на 99%. Вот. соответственно, исходя из этого, где логика? Ну да. Ну, возможно, они просто не совсем, скажем так, конструктивным способом. Ну да, я говорю. Немножко тебя... корявый, способ, тебя быть. замотивировать. Но да. смотри, вопрос у тебя в чем, если прямо от общего к частному. Вот, если твой вопрос в одно-два предложения запихнуть, как он будет выглядеть? Что, типа, родители тебя демотивируют, что? что ли? То есть, что с этим делать или что? Да, да, да, да, да, да. А ты Именно с ними живешь или что? Ну, вообще нет. Пока что, ну, на выходные вот приехал в отпуске. А где ты живешь? Вообще в Уфе. Ну, то есть, отдельно от них, я имею в виду? В да, квартире да, да, да. снимаешь там, да. есть, в, общаге, Арен... в общаге. аренда. Ну, то есть, смотри... Как бы, если тебя где-то демотивируют, то есть можно туда просто перестать ездить, можно перестать им об этом рассказывать и говорить, что все круто. Вот. Можно поговорить с ними о том, что, ребята, я вас очень люблю. Как бы, но так, как бы, я все сам добьюсь. То есть, ну, меня это как бы наоборот расстраивает, когда вы в меня не верите. Мне хочется, чтобы вы мне там знаю, поверили. Просто в чем проблема сейчас? В чем твой вопрос? Ну, вот я не знаю, как это сказать. Я прям даже не могу. Ну, как ты им об этом сказать, мне кажется, как будто на меня опять Нет, какой у тебя вопрос? Как... Ты сейчас сюда попал с каким вопросом еще раз? Ну вот как э, как раз-таки что делать, то, что это тебя демотивирует? Ну, смотри. Но обращать внимание получается или что? Но дело не то, что... Как а бы... ты уверен, что они именно такими словами тебе говорили? Прям можешь процитировать, как они тебе говорят? Может, просто ты воспринял это так? Принялась. Да. Ну, хотя бы ну, примерно. Я, да, да. Примерно. Ну, примерно. Я сейчас даже не вспомню так. В смысле не вспомню? Точно. Если бы мне было что-то неприятное, я очень долго это помню. Ну, то есть, как бы, любой человек может вспомнить слова, которые ему были неприятны. Плюс-минус. Ну, да, может, на самом деле, ну, все так Ну, плохо? якобы, ну вот, например, вот так, типа... Как твой отец, вот это я писал. А у меня у отца там проблемы были, то есть еще по молодости, он там, ну, дурачка включал, я с ним поэтому не общаюсь. В принципе, с отцом я вообще не общаюсь. Я вот услышал твою то, что ты говорил, про программу рода. Я думаю, может, все-таки стоит там, спустя там долгое время, пообщаться как-то. Может, это что-то даст, именно психологическое какое-то. Мы сейчас куда-то уходим, то есть смотри, у тебя мама с папой ну, вместе живут, да. живут. Нет. Ну вот я сейчас понял, что типа они живут отдельно. А, а кто из них нормально. тебе говорит вот эти вещи, которые тебя не мотивируют? Ну, мама. Вот, то есть тебе хотелось бы больше поддержки от нее? Да. А в целом вы с ней нормально общаетесь? Только вот в этом вопросе не, не очень устраивает. Ну, в целом... Ну, в целом, да, нормально. Смотри, да. А, вот сейчас я две секунды... то есть. Есть как бы такая вопрос такой полумифический, потому что программа рода, кто-то слушает, думает, да, да, я вот и верю, а кто-то слушает, думает, что вы, ебанулись тут что ли все втроем. Поэтому программа рода, это такой, знаешь, как сказать, в это надо верить. То есть типа что ты съездишь там, Тигран ушел и говорит вдвоем, а не втроем. В это надо верить, потому что, типа надо сильно верить в то, что я сейчас поговорю с папой, его же надо там простить, принять. И все в жизни начнет меняться. То есть, в принципе, я в это верю, так оно и есть, но это такой очень небыстрый процесс. Сейчас просто, как я услышал, есть проблема гораздо более там, прозаичная и приземленная. То есть тебе не хватает поддержки от матери. Во-первых, ты, в принципе, взрослый человек, и я бы на твоем месте искал поддержку ну, где-то, где угодно, но только не от мамы, потому что все уже как бы ты взрослый писюлек, как бы, да, там. Женщину себе mm -hmm. найти девушку. Там, друзей, которые вот, кстати, на спорят. них это тоже отражается. Ну, смотри, сейчас отлично. не перебивай, то то есть... Есть, пока я не забыл. Но если проблема есть, одна из проблем, это там, нехватка поддержки мамы, просто с ней нужно поговорить. Это должен быть конструктивный диалог, без обвинений, где ты говоришь о себе, а не о ней, какая она. Что мне не хватает, мне неприятно, мне больно, я бы очень хотел, то есть, ну, как бы, мама, привет, там, давай поговорим, все в живую сели, поговорили не знаю, может быть, позови ее куда-то в кафеху, там, не знаю, ей будет приятно, мне кажется, если ты как бы сводишь ее в рейсик, там, это же приятно, Писаешь сын там взял меня отвел в ресторан. Вот, и там как-то так, с очень большой любовью, там сказать, маме, я тебя очень люблю. Ты когда-нибудь маме говорил, что я любишь? Да, говорил. А у меня была не проблема так, с этим не так часто, конечно. Долгое время, короче, и у многих мужчин с этим есть проблема, мне, кстати, Красочкин рассказывал такую историю, когда он уже прям, ну, будущим взрослым, там, 30 с чем-то дядькой, и он говорит, я, типа, понял, что я хочу позвонить маме и сказать, что я ее люблю. А мы, понимаешь, мы все так как-то воспитывались, особенно вот наше поколение, то есть там как бы... Не... Сказать, неприлично было показывать свои чувства и эмоции то есть тебя сразу понимают как какого-то тюфика да особенно у пацанов там ну, кстати по мне могу сказать что Такая я история. даже не вспомню что ну, я когда-то своей маме ну вот да сейчас Сара, это важный момент чтобы ты mm -hmm. просто как бы хотелось бы сейчас например или нет вот вопрос не mm -hmm. Не то, что нет. но ну, Это вас... и так настолько понятно, э, ну, как бы, да, знаю. Да. Для меня это такая вещь. Зачем мне от мамы слышать, что она... Я вообще почему вот, эту пример. тему поднял? Потому что я, как бы, говорил, что можно, если для тебя это уже существующая практика, можно с нее начать сказать, мам, я тебя люблю перед разговором, да. Очень хотел бы поговорить, чтобы ты меня поняла правильно, там в конце, я не знаю, обняться, ну, будет вот как-то так. Почему я Красочкина привел пример? Потому что он говорит, я взял, позвонил матери, и сказал, мам, я тебя люблю. Ну, типа, вот ему захотелось так. Хотя это было, возможно, сложно, потому что я, когда сам первый раз это сказал, бля, пиздец, меня колбасило. И у него мать спросила, говорит, Макс, что случилось? Ну, то есть, сынок. Она, она испугалась. Я, что... я думаю, у меня мама так... Да, прикинь, так насколько жить. люди вот, не да. привыкли выражать чувства. И это не хорошо и не плохо. Это есть определенные данные. Вот. И я бы начал с ней разговор, то есть пригласи в рестик, начни разговор как-то так вот, и скажи, мам, мне бы очень хотелось там твоей поддержки, ну и уже там, как тебе хотелось бы, чтобы она выражалась, просто объясни, не надо требовать, не надо обвинять. Вот и все, я думаю, что потому что, если, по... это вот тиграновскую речь продолжаю, относиться к вопросу более приземленно, можно думать про программу рода, про какую-то еще хуйню, да, это все есть. Ну, допустим, представь, что у тебя есть там, не знаю, 50 каких-то вопросов, в том числе в отношениях с, там, с отцом, с мамой, с самим собой, с девушками, там, с друзьями, бла, с деньгами, бла-бла, бла, бла-бла, которые нужно закрыть. Как бы и когда ты думаешь, что программа рода это типа ты не знаю, что-то делаешь, какой-то мифический ритуал, и все вопросы раз-таки сразу повернулись к тебе лицом. Нет, ты берешь и закрываешь. То есть даже, знаешь, вот я тебе рекомендую как, не то что забыть про вот эти все вещи из серии программы рода, просто отслеживай, где тебя не устраивает что-то в своем поведении, в отношении к чему-то, в каких-то страхах, в каких-то рамках. Пытайся понять, да, откуда они, блин, да, у меня папа также там говорил всю жизнь, или мама так думала. И осознавая это, не надо ничего никого винить, ты просто это осознаешь, говоришь, блин, окей, я теперь благодарен им за то что у меня есть такой антипример, ну как бы это что же пример uh -huh. вот там виде там маминого отношения или папину спасибо я так делать точно больше не буду я постараюсь научиться носиться к этой проблеме по-другому или к этому вопросу по понимаешь а к вопросу вот есть вопрос типа мама не поддерживает поговорить не знаю нет да? денег, устройство на работу. А можно сидеть, да, там и думать, блядь, наверное, потому что у меня там энергия рода не течет, потому что с папой нет контакта, поэтому нет денег. Да, может быть, блядь. Но если ты просто пойдешь и сменишь работу, я думаю, что этот вопрос все равно задвигается, понимаешь? А я уже сменил, кстати, вот как раз-таки после этого. Сейчас еще тренинг твой прохожу, он мотивирует как раз-таки в таких вещах, но вот в этом только хотел именно у тебя спросить, вот как раз в эфир попался. Спасибо ну, большое. Вот Тигран дней... добавить хотел что-то. Mm -hmm. Вот у меня просто уже год как мамы нет, да? Mm -hmm. вот ты вот рассказываешь, я вот сидел, все слушал и, ну, как бы на себя это примерял. Mm -hmm. Ну, говорить она тебе так может по разным причинам. Одна из причин может быть, что, ну, я не знаю, как они разошлись с твоим отцом и так далее, но на него очень злая там и так далее но ну и где-то не сдерживает свои эмоции, но все-таки ты его сын, да, как бы ее сын, но и его сын, да, вот, ну mm -hmm. где-то она какая-то обида может быть, и вот так она, не желая плохого, понимаешь, как, ну бывает, что люди в каких-то моментах не сдерживают своих эмоций, выскальзывает, а об этом она потом, может, жалеет, но ей как бы стыдно уже сказать тебе, ну там, возможно, люди все разные, я, допустим, на твоем месте, почему я спросил про то, что ты в них уверен, ты говоришь, 99 процентов, да, и 9. Да, да, 9. А -а -а. да. Неважно, что они там сказали, ключевой момент как какой. Когда есть человек какой-то посторонний, тебе что-то сказал, ты с ним все, больше не общаешься. Понимаешь смысл? Ну, да, с мамой да. же так не получится. Да. Понимаешь? И Я ты должен не... для себя, да, возможно, все, все мы люди, и она тоже человек, она может ошибаться в жизни, она может сказать что-то неправильное. Ты же не все правильно в жизни говоришь, или что-то делаешь правильно. А когда мы слышим это, мы не, ну, не даем шанс, что человек может ошибиться. Главное, что мы должны знать, что она очень, наш, очень тебя любит и ценит. Понимаешь как? И да, если да, даже да. она ошибается, ну она имеет на это право. Я сейчас твоим языком скажу, вот этим мифическим, да, типа там про программу рода. Когда ты начнешь это признавать, понимать и прям реально принимать, что да, такое может быть, что мама это сказала там не со зла, ну то есть больше как бы туда снисходительности. То вот эта энергия любви там, это не совсем может быть наш формат, но мне есть там про это тоже дофига, чем говорить. Она потечет намного сильнее, да? А как бы Когда она течет, и, ну, и с деньгами, и в жизни, и везде-везде везде, ну, лучше начинает получаться, понимаешь? Ты смотрел Нет. фильм Бойлерная? Нет. Посмотри, там, короче, есть эпизод, когда ну, отец такой жесткий и сын, ну, такой интересный персонаж, там раздолбай, но умный. И они когда разговаривали когда-то по душам, у них такой был разговор, и сын говорит, я на тебя короче, всю жизнь обиженный, типа, хожу. Потому что, помнишь, когда я тогда упал с велика, что-то, типа, там сильно наебнулся, просто там что-то сломался ногу и лежал на асфальте, ты подошел и ударил мне по щечину, короче. Он такой, у -у -у. отец, ну то есть у них был такой момент, такой разговор очень тяжелый, и отец такой говорит, блин, я тогда очень сильно испугался. То есть, прикинь, ну, нелогично, да, ты падаешь с велика, тебе больно, да, сломана такая. нога, и к тебе подходит батя, и вместо того, чтобы тебя поднять, почему-то, ну, для меня самого странно, да, то есть, почему-то прям берет и въебывает тебе пощечину. Потом, ну, что-то он вот там поднял, но, как выяснилось, через много лет, прикинь, батя сказал, блин, я очень испугался, короче, это просто были, ну, вот, так получилось, эмоции так вот, типа, что, блядь, вот... Ну, вот, вот прикинь, такое бывает. Это к вопросу о том, что, когда Тигран говорит про мамины слова, возможно, что, да, это просто, опять же, способ донесения ее какие-то личные страхи. Может быть, ее мама или ее папа всегда говорили ей, вместо того, чтобы дать ей больше любви и поддержки, говорили ей... Там типа ты ничего не добьешься там и она из-за этого, короче, прям хуярила, то есть да. старалась, неизвестно никому. По так. разной причине причем она может быть, допустим, боится, а вдруг у тебя не получится, и ты потеряешь даже то, что у тебя сейчас есть уже лучше пусть вот да. будет вот это тем у тебя не будет ничего понимаешь, для нее важны разные ситуации бывают, что в этот момент в головах у родителей мне вот когда-то в детстве там и вот э, станешь сам отцом, вот тогда поймешь. Это мне еще отец мне говорил. Вот, когда-то. Вот, когда станешь, говорит, сам отцом, вот тогда ты только меня поймешь. Вот я действительно только после понял, что он, когда уже по отношению к своим детям, я примерно так же стал, как он ко мне. И я понимал четко, почему именно так. Сейчас тебе где-то может быть сложнее понять. Но главное, имей свое мнение. Даже если тебе кто-то говорит, что ты так не сможешь и так далее. Это всего лишь слова. Ты на деле сам для себя покажи, что я не такой. Ну да, человек не должен настолько сильно зависеть. Понятно, что хотелось бы поддержки, да, То есть, но опять же я тебе говорю, что в твоем уже возрасте эту поддержку надо искать, наверное, все-таки в других местах. То есть ты уже родителям должен я свою вот... поддержку давать. Вов, Просто, вот ты сам этому... говоришь... Да, С пониманием относись к этим словам. Не то, что тебе хотят навредить, а просто они чего-то опасаются, они за тебя боятся, возможно, они где-то ошибаются. Может быть, они за себя боятся, себя боятся и... потому что если у тебя что-то не получится, ну, время, ну сразу, ей, это... конечно, Понятно. тоже не да. Я вот перебью. Как раз-таки у тебя слышал часто на ютубе, ты говоришь о том, что помогаешь вот родителям. Ну, это все хорошо, я вот тоже стараюсь как бы со своей стороны, но вот именно здесь тоже опять какое-то неприятие, знаешь, я, например, у меня мама любит рыбаковские вот эти кроссовки крутые, она как бы работает, не может себе позволить, ну, у нас город небольшой, я как бы такой говорю, давай, мама, приезжай в магазин, выбирай любые, вообще, я тебе подарю все дела, но она сказала нет, она даже не приехала, и потом как бы не общались даже. Несколько дней. Но ты на нее обиделся, поэтому не общались. Ну, я с ней не обсуждал после этого, как бы, этот разговор. Не знаю. Ну, смотри, она, говорит, же, Я на работе. Вот там? Сколько, сколько там? Ну, как лет? Же. Я вот 23. 23. 23. Смотри, э, ну, опять же, это могло произойти по огромному количеству причин. От того, что, может быть, она женщина, которая не научилась. То есть для женщины вообще из женской энергии э, очень важно уметь принимать от мужчины что-то я знаю многих женщин, которые когда им пытаешься мужчина ну даже не то что сын там или кто то то есть вот парень, парень. Ну, что-то пытается ей там купить или подарить а это понимаешь это обмен энергиями, то есть он это делает искренне для нее потому что он для этого эти бабки зарабатывал чтобы ей отдать и вот в этом весь этот женщина ему говорит блин вау, Супер, блин, как круто, чувак. То есть Ты меня так обрадовал. Он этой энергией, вот ее реакции питается, идет еще больше зарабатывает. Это такой круговорот энергии, понимаешь? И есть многие женщины, которые даже от своего мужа или любимого не умеют или не могут принимать подарки. У них есть какие-то свои психологические причины, почему. Может быть, там, блядь, она считает себя недостойной, может, ей неудобно. То есть, опять же, как мы не знаем, какой там был мотив. Это я к тому, что не надо воспринимать это так, что типа ей похуй там на твои подарки. Во-вторых, возможно, это не так должно было преподнестись, на мой взгляд. Не то, что по телефону, мам, давай приезжай. Там, типа. Может, она вообще короче, настолько охуела от того, что ее сын для нее это готов сделать, что может, она там сидела, не знаю, у нее слезы градом летекли, просто от того, что, блин, она там гордилась с тобой. И она подумала, что если я сейчас приеду в магазин, я просто тебе говорю, что может быть куча версий, понимаешь? А ты об этом не знаешь. Ну, я, я сейчас понял, приеду в магазин, да, типа, я там разревусь, нахуй мне это надо, понимаешь, как может быть. Поэтому я бы, наверное, там как-то это преподнес там вживую, я бы сказал, мама там, когда ну, встретился, очень хочу там, типа, что-то подарить, там, давай мы там съездим и как-то вот, типа, или давай погуляем там, типа, по торговому центру, ну, вот, может быть, типа, вопрос донесений, либо в том, что Совершенно не факт, что она не захотела принимать это от тебя, потому что ей там типа ну как бы все равно и так далее. То есть, может быть куча причин, понимаешь? Да, значит на ты однозначно поработать тоже. Ты Слишком чувствительно реагируешь на какие-то моменты, которые тебя обижают, как ты думаешь? Или... но. Это, а... это а... вот именно с связанные именно с родителями. Чувак, я сейчас ребенок, не хочу давать да. диагнозов. То есть, ну на лицо, допустим, абсолютно распространенная ситуация, где есть дисфункциональная семья, где есть как бы неполная семья, да, там папа ушел ну, по да. каким-то причинам, мама там такая, да, то есть, у э, возможно, у твоей мамы куча, я сейчас к чему это говорю, что у 99% семей, э, как говорится, все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные счастливы по-своему. Есть какие-то тараканы, обиды, ссоры, скандалы, какие-то свои истории скелеты в шкафу и так далее, понимаешь? И как бы, скорее всего, твоя проблема в том, что просто я сейчас прям чувствую себя, не знаю, кем угодно, только не шамшорином, потому что ну, хотя этот формат мне знаком, то есть ты человек, которому просто не хватает любви в жизни, да? Как хочешь, так и понимай. К себе, от родителей к тебе. От тебя к родителям, не знаю, там, потому что ты не научился этой любви, потому что когда есть между родителями любовь, то есть опять же там есть ну, тонкости, потому что можно человека там зацеловать, залюбить, ты наш хороший, он вырастет каким-то нарциссом и уебанным, понимаешь, там тоже есть тонкая грань, где-то они должны быть жесткими, где-то они должны объяснять, почему так нельзя или можно, где-то они должны те слова поддержки, то есть так не вышло. Но, чтобы ты понимал, это не значит, что ты сейчас должен ходить и говорить: блядь, какой я бедный несчастный любовь, любовь. То есть, да, вот такая семья. Мама несчастлива, скорее всего, потому что ну, вот не сложились там отношения с папой. Она переживает за тебя. У каждого там куча своих каких-то тараканов, которые они тянут от своих родителей, моих родителей, от своих, вот эти все программы рода. Но на тебя выпала ответственная священная миссия начать это менять. Возможно, что это будет не вот так. Возможно, что это будет не через год. Возможно, что это будет, блядь, вообще, я не знаю, до конца жизни ты будешь где-то, ну, скрипя сердце что-то делать. Но, как бы, отнесись к этому так. То есть, я тот человек, который будет вот в этой семье, в этом роду не передавать эту горячую картошку дальше. А будет ты здесь с ней разбираться, блядь, будь на нее, пытаться а -а -а. ее остудить. А, вот... вот помни эти твои слова да, сейчас Да, поэтому смотри, то, что ты что-то пытаешься сделать в сторону мамы, очень круто. То, что ты там пытаешься с папой встретиться, поговорить, очень круто, да, то есть не факт, что он прям, то есть бывает такое, что я вот знаю ситуацию, когда папа алкаш, ну просто, сука, блядь, 80-го левого. К которому ты приходишь, короче, и он вместо того, чтобы сказать, сын, как дела? Там ну, спасибо, что пришел, рад тебя видеть. Он начинает, например, жаловаться и говорить, как ему там не хватает денег на еду и так далее. Хотя он взял и съебался из семьи, там, не знаю, 20 лет назад. Прикинь, как-то этого человека надо простить и принять. Я к тому, что не факт, что это будет вот так. Но, допустим, просто чтобы тебе сейчас не расписать. Скажите, я человек, который будет... Тигран, вот у него там немножко другое, он в это как бы, ну, любовь, он заменяет словом уважение, то есть у него своя история, а у меня такая, она более воздушная, там, знаешь, я тебе свое мнение скажу, а Тигран тебе свое, то есть начни как бы рожать эту любовь в себе, не умеешь, не знаешь, как пробуй, пытайся там наладить отношения с родителями, с со своей мамой, со своим папой, с самим собой. Какие-то там с друзьями, с девушками. То есть это целый процесс, понимаешь. Но самое главное, было бы гораздо хуже, если бы все это тебя не парило сейчас. Если бы мама сказала, ты мудак-неудачник, сказал, сказала, ну пошла ты, типа, и все, в жопу, там, уехала, и не общаешься год. Папа такой-то, все, блядь. Понимаешь, это самое плохое было бы. Потому что ты потом бы, блядь, жил, не разгребая это говно. Нашел бы себе женщину такую же со своими заебами, вы бы родили такого же ребенка, через там 10 лет разосрались и расстались, вот она картошечкой покатилась, понимаешь? А сейчас да. сам факт, что ты где-то переживаешь, осознаешь, и тебе где-то грустно, это, блядь, нихуя не легко и не весело, тебе скажу. Но Понимаю. это хорошо, потому что на тебе висит ответственная миссия, чувак. Поэтому вот, вот тебе мое мнение, ищи любовь, вот как хочешь, так и понимайте слова. Понял. Пытайся ее вот найти, ее родить, раздать, почувствовать, понимаешь? Отчасти такое. благодаря тебе и задумался об этом вот именно после тренинга. И почему, я, кстати, сейчас тебя перебью секунду еще, вот про эту сумму там, да? Да потому что, блядь, когда у человека не хватает внутри любви, в любом ее понимании, как бы ты ни посмотрел с какой стороны, к нему, от родителей к нему, от него к родителям, там, от, блядь, от, к самому себе, не знаю. Ни одни, сука, деньги никогда тебя не порадуют. Ты получишь миллион долларов, блядь, миллиард долларов. Ты, блядь, порадуешься точно так же месяц, а потом будешь ходить, сука, ехать там на этом Porsche Cayenne каком-нибудь с очень, блядь, грустным ебалом и думать, эх что-то мне не весело. Понимаешь, это наоборот хорошее Ты, ты прям про меня это все и говоришь. Так, я скочек. понимаю, о чем ты потому что, это так, так, как бы я так сам... Так и есть. Этот... Я говорю, я не могу порадоваться даже вот этим вещам. Не потому, что там это не круто. Это круто, я как бы логически-то понятно все это делал. Ну, потому вот что именно, там, ну, вопрос про любовь, все равно, чувак. То нет. есть, э, чувак. самые классные в жизни вещи это не вещи, но это же ежу понятно. Да, потому что ты можешь, блядь, намного, в миллиард раз сильнее порадоваться, если, например, там, не знаю, там, ты, там, подаришь маме кроссовки, там, она сможет их принять, или просто сделаешь, там, как, не знаю, попадешь, поговоришь с батьей, он тебя обнимет, там, скажет, сынок, там, ты у меня молодец, блядь, ты испытаешь в миллиард раз больше удовольствия, и оно будет, ну, как бы тянуться, то есть это не такая история, поэтому ничего удивительного про деньги. что скажете, будем это? Ну, есть, по так... поводу нелюбовь, любовь к себе это как бы... У Тиграна ну, своя да, история на своя... этот счет, как бы. Опять же, все в этой жизни у нас познается только в сравнении. Почему у тебя вот эти обиды и так далее? Хотелось бы, чтобы и папа был в семье, знаешь, и был вот таким, вот таким. Потому что вот ты видишь, у кого-то это так, понимаешь, а у тебя этого нет. А за что мне это? Что я плохого сделал? Понимаешь как? Вот такие мысли, как бы, они естественны. Но каждый человек считает, что он достоин большего. Ну, исходя из того, что вроде я никому ничего плохого не сделал, стараюсь, там, пытаюсь и так далее. Но есть суровая реальность, которая у тебя есть. Вот как Вова тебе до этого сказал, на тебя есть очень ответственная миссия выпала. Это первое. Как минимум хотя бы маму, Сделать более счастливой. Ну, так сложилось теперь. Жизнь такая, она никого не щадит, да? Кто попал под мясорубку, тот попал. Огромной радости, я думаю, у нее жизни нет. Попробуй ты это сделать. И самое главное, своим детям дальше передай. К своей семье постарайся, чтобы она это была и жена твоя будущая такая. Чтобы семья у вас была крепкой. Чтобы своим детям показать вот так вот можно. Как ты хотел бы, сейчас хотел бы, или в детстве хотел бы, когда ты хотел бы. Покажи им на своем личном примере, как должно быть. Своим отношением. Понимаешь как? Это будет очень хорош, как ты употребляешь слово мотивация. Вот тебе мотивация. И эта мотивация, мужик, она да, в миллиард раз более сильная чем там какая-то очередная сумма денег. Я тебе говорю, у меня очень много знакомых, которые не просто так спутят, там, Каен. Есть у меня такой чек в Питере, который там себе купил там за 7 миллионов Каен, и через месяц заезжая на нем за мной, я говорю, о, прикольный таз, говорю. Ну так, я-то его редко вижу, допустим. Он говорит, бля, я это слышу mm -hmm. только от людей, которые ко мне садятся, говорит, Я просто еду, блядь, у меня такой же грустный ебальник. Я говорю, ну, то есть я правильно понимаю, что ничего не поменялось? Говорит, Ты вообще ничего не поменялось. Поэтому, чел, смотри, а насчет этой миссии я тебя и огорчу, и обрадую. То есть обрадую то, что, как бы, если Бог там, ну, не знаю, во что ты веришь, Кришна, Будда, Аллах, энергия, вселенная, космос, посылает тебе какие-то такие вещи в виде таких вот миссий, что надо поменять ход событий. То есть это вот так звучит пафосно и эпично. Вообще просто ход родовых событий, коли уж ты говоришь про программу рода. То есть, как бы, что не весело, да, что это будет из как ну как бы нелегко. Это вообще не праздник, потому что гораздо проще, если бы ты был. Я это называю синдром козленочка. Если бы ты был дебилом, короче, и думал, что у тебя все в порядке. То есть, ну, и что это там, родители меня всех этих в жопу, там я с этими не хочу общаться, просто вот такое понимаешь. И ходил бы, ну, как бы не пытался это решить. Вот. Зато, возможно, ты бы себя легче чувствовал. То есть, в чем минус, то, что эта ноша такая, она нифига не легкая. В чем плюс, то, что, бля, зато у тебя есть шанс реально начать как-то испытывать это чувство любви, ну, как, получать его, рожать его, ощущать его. И оно будет по чуть-чуть, по крупицам, это вообще не за год даже, не за два, возможно. То есть, оно будет все больше появляться в твоей жизни. То есть, это значит, что ты можешь поменять что-то в своей семье. И за это надо быть благодарным, потому что, блин, ну, не знаю. И, или выбери такое, типа, попробуй об этом забыть. Просто, к сожалению, вот еще плохая новость. Нет, забыть получится. точно я не смогу У тебя просто этом. не получится, мужик. Не получится, мужик. Да. То есть, если ты однажды об этом задумался, ну, не получится включить режим дебила, как бы, и ходить улыбаться. И слава богу, может быть. Да, то есть, как бы, это, это минус, что не получится. Хотя иногда будут, наверное, состояния такие приходить. Ну, будет грустно, это же жизнь всем бывает грустно. Когда ты будешь думать, блядь, лучше бы, наверное, я был дебилом, как бы, и ничего этого не знал. Но это быстро будет проходить, и ты будешь думать, нет, я молодец, потому что. Так что, мужик, больше теплоты туда, к родителям, больше понимания. Начни с этого, потому что это, в принципе, самый первоисточник любви, потому что, ну, как бы, ты из семьи же выше, как говорится. Понял. Вот. Принял. Спасибо большое. А, все Да, будем рады да, тебя да. видеть, мужик. Да, кстати. А? Да? Да, да, да. В да. будущем встретимся на тренинге. Конечно, встретимся. Куда ты денешься? Все, давай.